Здравствуйте! Ой, я не туда нажал. Я <смех> это снимаю а буду. <смех> Опять буду я строить. Механический полусомстройся. Это я делал дубли всякие. Я не могу сделать думбль нормальную. Вот что нам понадобится. Все видите, кроме динамита. есть <смех> Зажигалки. Ну, в общем, делаем. абсолютно. Ну, то, что я.. Блок железа может быть у На любой блок абсолютно. Да, делаем здесь раз, два, тридцать. Так, пять блоков. Смотрите, вот тут делаем вот такую типа заготовку. Вот так вот абсолютно вот такую вот. Если ваши блести тут с детали, то что-то будет неправильно детали. Смотрите, вот тут обязательно ничего не ставьте. Я сейчас Так, теперь вот тут вот, смотрите. Подбираем сюда. Ставьте вот так. А, да, нам еще понадобится лава. ее поставим. И вот. И вода и лава. Так, вода. Вода вот да. сюда. Вот, вот, вот, да. Лава сюда. Тоже нам прозваться Боже. Да, да, да, да, да. Повернула. Ладно, давайте поставим вот тут вот. Сделаем заготовку. Так, так, делается так. Именно вот так вот. Никак, никак не по-другому вот так вот. Запоминайте, что если будет не так, у вас не будет этого работать как надо. Так, проводим здесь довольно немного. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. нет, нет, нет, нет, люди, что творится? Ой, блин, что творится? Вот на Ялки-панки, что? Что творится, блин, люди? Я укорачу, чтобы был так. И вот тут мы выставляем поршни. Думаю, это очень просто. Я надеюсь, ни у кого не возникли проблемы с выставлением поршней. Наверное, это очень просто. Иди, вот тут вот, смотрите. Вот тут вот, да. Можно взять абсолютно любую швейку. Абсолютно. Кстати, в комментариях, пожалуйста, напишите, что лучше сделать. Карты, обзор всяких карт. Если карты, то вы предлагаете свои карты. Я буду ну, их показывать. ну и, и, и обзор механизмов и типа моды, но моды будут выходить тогда очень, очень как сказать, ой как сказать, редко будут выходить моды тогда если моды я думаю, моды у меня не будет получаться а, кстати, вы ставим тройную задержку. Хотя нет, давайте попробуем за двойной. Нет, только стройной ладно я остановлю видео как вы видите все также продолжается ну ладно я остановлю видео опять когда все сделается я вам покажу ура все это доделалось неужели это мой туториал, который О, а все не знаю будет работать вот смотрите то есть <соединяя> а, -а, -а, а я пол сломал мой драгоценный дровец... дом нет не беда берем и просто вставляем такой пол ну можно даже другу ловушку идт это на а можно даже вот тут поставить Опять. Опять. Опять. Опять. Опять. Опять. Опять. Опять. Опять. Ну вот и все. Я сейчас быстро вам покажу сервер, на котором я играю. Я играю на вот этом сервере. И вот так он выглядит. Вот голый Данил один два три 4. Ему не мешал водец. Да нормально. Ничего. Это вообще клев. Матрос, ты где был, матрос? Матрохи, матрос. Модрох. Кто знает игру, Горд. Ой. хеллайф Главный герой Главного героя зовут Гордон Фримен. Есть такой скин. Довольно классно, советую скачать. Мне он очень нравится, но я играю без него. Потому что я не умею учать. скин. Скины. Скины, скины, блин, я не знаю, на обычную на обычный компьютер ну как сказать на обычный майнкрафт я умею только качать на, на сервер кто знает пожалуйста напишите в этом в комментариях я вас очень прошу пишите пожалуйста побольше комментариев еще вот во всех видео в которые я снимаю не одного комментария просто не было но мне очень охота комментарии хотя бы один, но иметь. ну и тоже не такой, молодец, там что-нибудь попросите у меня, я, я с удовольствием расскажу, я сегодня начал снимать видео свои, делаю я абсолютно сам, ну и вот, я вас прошу, пожалуйста, попросите что-нибудь, я, я постараюсь, но ну, не моды, пожалуйста, не моды. Ладно, всем пока, подыхаю в лаве. А, да, кстати, вот я играю на Гамай, текстурки. Тут Есть в наборе, в общем-то, тут такие текстурки. Вначале у вас стоит такая, по-моему, текстура. Сейчас, вижу. Да, вот такая стоит текстура gamma2. 2zip Она мне вообще не понравилась, сама текстура зомби там, то есть, очень текстурки такие. Ну ладно. Всем успехов в Майнкрафте. С вами был Дима Рябцев на Ютубе. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Буду чаще выпускать, если будет больше одной подписки. Точно буду больше выпускать. Будет комментарии, буду тоже много выпускать. Будут лайки, тоже буду больше выпускать. По крайней мере, если будет больше подписок, буду минимум в день по два видео точно выпускать. Но это среди недели еще не факт. Точно буду на выходных по два видео выпускать. Ладно всем пока, желаю хорошо отдохнуть в новогодний вот, на праздник Новый год. Ладно всем пока. Ну я уже пока не рассказал. Ну ладно, желаю успехов.